Большой хрустящий блин сытная начинка, очень просто и необычно, понравится и взрослым, и детям. В начинку вместо курицы можно использовать мясо, грибы или бекон, экспериментируйте со вкусами. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. 1. Подготовьте необходимые ингредиенты. 2. Лук и курицу нарежьте кубиком. 3. Обжарьте на сковороде с добавлением масла. 4. Посолите, добавьте зелень, перемешайте, начинка готова. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. 5. Картофель почистите, натрите на терке, посолите и отожмите от жидкости. 6. Добавьте яйцо, муку и хорошо перемешайте. 7. В сковороде разогрейте масло, выложите картофельную массу, обжарьте с одной стороны, затем переверните. 8. Выложите на половину драника начинку и накройте второй половинкой, обжарьте с двух сторон. 9. Приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Продукты и их количество. Далее. Картофель три штуки, яйцо куриное, одна штука, соль, по вкусу, мюка, 3 столовые ложки, куриная грудка вареная, 150 грамм, лук репчатый, одна штука, количество порций, 2. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. До встречи на канале.